Привет! Настал конец года и пора заполнять отчеты. Отчетов у нас очень много и некоторые из них построены по принципу «нужно много страдать». Но давайте мы сделаем так, чтобы у нас страданий было меньше и осталось больше работы на безопасность, а не на составление бумажек. Один из таких отчетов – это два условия труда. В данном видео мы поговорим о заполнении только разделов 2 и 3. Они вызывают наибольшие проблемы и вопросов наибольшее количество при его составлении. Некоторые скажут, какие проблемы. Берешь, открываешь модуль электронной формы, и в нем есть такой помощник, как сформировать отчет 4 охраны труда, раздел 2 и 3. Но проблема в том, что если понадеяться на этот отчет, на те цифры, которые он дает, у нас могут возникнуть большие проблемы. И я расскажу, почему и как сделать так, чтобы данные были верны и точны. Приступим. Итак, как я говорил. Открываем модуль электронной формы, где внесена наша аттестация рабочих мест по условиям труда. Выделяем необходимую аттестацию, документы, сформировать отчет 4 охрана труда. Выставляем дату на 31 декабря. Выбрать. Ой, какая прелесть. Не работает. У меня никогда не работал. Очень странная, конечно, программа. Но спасибо коллегам, они мне сформировали отчет свой. Вот как он выглядит. Мы получаем вот такие выходные данные. Раздел 2, раздел 3. Обратите внимание, что коды строк сделаны для 4 охраны труда, и они отличаются от э, 2 условия труда. Но текстовая часть, она совпадает. Но в принципе, он нам не нужен. И потому, что здесь указано количество э, работников по состоянию на тот момент, когда проводилась аттестация. В большинстве случаев, а это, скорее всего, даже 99%, количество работников. По аттестации и фактических работников будут отличаться. И, соответственно, эти цифры будут неправильными. Поэтому нужно все формировать вручную. Итак, под видео есть ссылка на статью, куда вы заходите и скачиваете два файла, экселевские и вордовские, которые нам понадобятся для работы. Начнем с экселевского файла. Этот файл полностью повторяет Отчет «Два условия труда». Но для дальнейшей работы я добавил сюда еще несколько строк, для того, чтобы можно было получить итоговые цифры всего из них женщин. Откуда брать данные для этой таблицы? Эти данные берутся из аттестации рабочих мест по условиям труда. Сюда заносятся только те данные, где есть класс условий труда 3 или 4. Мы прекрасно знаем, что класс условий труда 3 делится еще на 4 класса 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4. Есть несколько способов внесения сюда информации. Способ номер один. Мы берем каждую карту аттестации. Мы берем пятый и шестой раздел. Сюда вносятся данные по пятому разделу, сюда по шестому разделу. И каждую профессию вносим ручками эти данные. Очищайте здесь сверху наименование профессии. Они здесь приведены для примера. Очищайте данные здесь и здесь. Выделяете, нажимаете кнопку «Delete». Все, все чистенько. Итак, приступим. Способ 1. Для этого нам нужно брать каждую карту аттестации к рабочих мест, открывать ее и смотреть пункт 5 и 6. Но для начала нам нужно внести информацию о той профессии, чьи данные мы будем сюда вносить. Если у вас нет структурных подразделений, или вы знаете только в одном подразделении, что у вас рабочие места средными и опасными условиями труда, те на которых была проведена аттестация рабочих мест, вы сюда пишете просто наименование профессии. Если у вас есть цех, управление, а в них еще есть участки, а вот на этих участках родятся даже одинаковые профессии, то, соответственно, рекомендую писать сюда полностью всю информацию, для того, чтобы потом кадровики, которые будут давать вам информацию по них, по количеству людей, всего работников и женщин, работающих на этих э, рабочих местах, э, они не запутались и вы внесли ее верно. Итак, открываем карту. Пишем строительное управление номер 4. Выделили. Копировать. Сюда нажимаем правую клавишу. Вставить. Переходим сюда. Excel это страшная вещь. Все писать ячейки невозможно. Опять же, выделяем. Копировать. Правую клавишу. Вставить. Строительно-монтажный участок номер один. И у нас карта. Это электросварщик ручной сварки. Выделить, копировать, вставить. Нажимаем клавишу ввод. Есть информация по первому профессии. Открываем пятый пункт. Пятый пункт. Показатели оценки условий труда на рабочем месте. Всю информацию мы берем для второго раздела отсюда. Нас интересуют только вредные и опасные классы условий труда. Тройка и четверка. Мы видим, что здесь химический фактор. Класс 3.1 и фактор микроклимат тоже 3.1. Поэтому два значения вносим сюда. Какую из этих ячеек вносить? Для этого есть у нас вот эта моя строка, которую я добавил для того, чтобы вам было проще ориентироваться. Как видите, здесь пунктами написано то, что есть написано здесь на факторах. Например, в повышенном уровне шума мы вносим факторы 5.4 5.6. 5.4 это шум. 5-6 ультразвук. А что обратить внимание? Инфразвук, это пункт 5.5. Вносится в вибрацию. Поэтому, если у кого-то он есть, будьте внимательны. Его не шум вносим. Итак, поехали. Пункт 5.1 химический. Ищем его в нашем разделе. Есть он загазованность. Единичку ставим. Да. Кстати, в этих полях ставим только единички. Ничего больше. Поставите двоечки, троечки, все. Все цифры поплывут и получим неверные данные. Следующий, микроклимат 5.11. Он у нас находится вот здесь. Проще вредные факторы. Единичку. Есть. Закончили. С пунктом 5 и с разделом 2. Все у нас есть. Переходим к разделу 3 отчета. И, соответственно, пункту 6. По порядочку. Общая оценка условий труда. Эти данные нам здесь не нужны. Вывод о праве работника на ППС. Здесь у меня обязанности нанимателя не подтверждены. Соответственно, вот в этих разделах, 24, 25, 26, ничего у меня не будет. Но у кого-то, возможно, будет здесь подтвержден список 1. Тогда мы вносим единичку, ставим напротив списка 1. Либо же список 2. Либо же там перечень текстильных, текстильных производств. У кого что здесь будет написано, тот и вносит соответствующую графу. Для медиков и педагогов у них есть отдельный список. Он в отчет не попадает. Его никуда вносить не надо. Поэтому список 1, список 2 и перечень текстильных производств и профессий. Дальше поехали. Какие есть компенсации? Дополнительный отпуск за работу средными условиями условиями труда. Четыре дня. Где он находится? Вот здесь. 21 строка. Дополнительный отпуск. Ставим единичку. Обратите внимание, нажимаем вот, и здесь сразу подсчитывается количество работников, которым предоставлены компенсации. В строке 20 указывается только то количество людей, кому предоставлена какая-либо компенсация из строки 21-23, но один раз. А сейчас посмотрите, дополнительный отпуск 1, сокращенная продолжительность рабочего времени нету, пусто, доплату за, вредные условия, за работу с вредными опасными условиями труда есть, вот она оплата в повышенном размере, тоже один. Нажимаем вот, ничего не поменялось. Если даже все будут они заполнены, это будет считаться как один, а, один человек. Дальше мы отправляем к дровикам запрос: сколько работников работает в управление номер 4, строительно-монтажном участке номер 1, электросварщиком ручной сварки. Допустим, ставим их три человека, из них нажимаем вот одна женщина. Все делаем гипотетически. Вот, смотрите, что мы получили сразу получили загазованность. Три всего, из них женщина одна. И по факторов факторам, опять же, три человека, из них женщина одна. Та же самое посчиталось здесь. Численность работников. Три из них одна женщина. По компенсациям тоже дополнительный отпуск, оплата в повышенном размере. Способ 2. Открываем наш модуль электронной формы. Переходим в последнюю аттестацию, которая у нас есть. Обратите, пожалуйста, внимание. Дело в том, что на момент составления отчета может действовать несколько аттестаций. Поэтому придется каждую из них открывать и брать оттуда данные. Открываем аттестацию. Открываем карты аттестации рабочих мест по условиям труда. И здесь мы видим общее количество, общая оценка условий труда. Эта цифра, как мы с вами и говорили, может не соответствовать тому, что есть в настоящий момент то количество работников, сколько у вас трудится. Поэтому нам нужно опять же получить данные для того, чтобы сюда заполнить. Как их получить? Наводим вот на эту шапочку, нажимаем правую клавишу. Снимаем галочку с общей оценки условий труда. И вот мы видим. Вот они получаются данные из пятого раздела, из пятого пункта карты теста, мест. И вот те компенсации, которые им положены. Но опять же мы здесь не видим, кому подтвержден список. Кому там еще какие-то компенсации. Поэтому их будем искать в другом месте. Так, что мы отсюда уберем? Уберем мы отсюда, чтобы нам уменьшить. Номер карты не убирается. Общее количество работников убираем. Оно не соответствует. И все сводим вот так вот поменьше, чтобы место занимало, чтобы нас вправо. Так, кого возьмем? Электросварщик ручной сварки. Так, поехали. А, где он работает? Строительный управление номер 8. Нажимаем правую клавишу. И ничего не происходит. Придется копировать каким-то образом, каким-то другим образом. Каким образом? Посмотреть полную карту. И опять мы попадаем здесь. Беда. Поэтому придется писать ручками. Пишем. Строительное управление. Давайте сокращать, я думаю, что ваша организация понимает. Су-8. Су-8. Так, дальше. Где он работает? Строительно-монтажный участок номер один. Сокращаем. СМО. 1 и номинование профессии электросварочек ручной сварки. Вот, есть. Так, какие факторы есть? Так, смотрим. Класс 2, неинтересно. 5-10, класс 3-1. Ищем 5-10. Ионизирующее исключение. Точно, точно. Единичка. Следующая. 5.11, класс 3.1. 5.11, класс 3.1. Единичка. Есть. Так, что он еще получает? Ага, отпуск получил. Четыре дня. Это уже раздел 3 отчета. Отпуск. Единичка. Нажимаем единичку вот и сокращенные нету и доплаты получают доплаты есть как и говорили отправляем кадровикам они нам дают информацию соков су-8 сму-1 работает электросварщиков ручной сварки то же самое три электросварщика напишем и одна из них женщина герой как видим программа сама все посчитала способ конечно отвратительнейший. То, что придется все это делать, набирать руками. Поэтому перейдем к моему небольшому ноу-хау способу 3. Третий способ самый быстрый, самый продуктивный. Для этого нам нужно будет сделать следующее. Открываем модуль электронной формы. Выделяем ту аттестацию, которая нам нужна, и нажимаем кнопочку экспортировать. Открывается файл, его копируем себе в папочку. Я этот файл брать не буду, а открою сразу же тестовый, который заготовил для вас. Он имеет расширение XML. Дальше мы идем. На сайт открываем браузер, на сайт охраны труда Беларуси мой новенький раздел, который я подготовил как раз для формирования данного отчета. Ссылка на данный скрипт, она будет в описании под видео. Вот он. Нажимаем сюда и в нашей папочке на рабочем столе. Открываем наш XML-файл. Открыть, загрузить. Что он делает? Он из этого XML-файла выбирает только те рабочие места, где есть класс 3.1 для формирования второго раздела. И выбирает только те пункты, где есть доплаты, либо же какие-то компенсации для формирования раздела 3. .1 нашего отчета «Два условия труда». Как с ним работать? Выделяем наименование профессии и того структурного подразделения, где он работает, открываем таблицу, выделяем ячейку, правую клавишу «Вставить», «Есть». Дальше смотрим. ШУМ 3.1 – это 5.4 пункт, 5.4, ШУМ 1, «Есть». Дальше, инфразвук 3.1, это пункт 5.5. Ищем 5.5, вот этот инфразвук. Не обращайте внимания на цифры, они все взяты из головы для того, чтобы показать на примере, куда что писать. Ультразвук, пункт 5.6, ищем пункт 5.6. Обратите внимание, вот этот случай, когда у нас есть и 5.4, и 5.6, Здесь не ставится ни 2, ни 3. Здесь остается та же самая единица. Оно не дублируется. Пропускаем. Дальше. Общая оценка условий труда нам не нужна. Что мы видим, какие компенсации он получает. Это уже раздел 3 нашего отчета. Дополнительный отпуск. Есть. Вот он, дополнительный отпуск. Строка 21. Единица. Доплата за работу средными условиями труда. Есть. Так, сокращенно нету, доплата есть. Единичка. Отлично. Поехали дальше. Заполняем следующего сварщика. Копировать. Выделяем ячейку, правую клавишу вставить. Есть. Что у нас есть? Биологический фактор. 5,2. Где у нас 5,2? А он находится в прочих вредных факторах. Единичку. Дальше. Вибрация. 3,1. Какой тут пункт вибрации? Пункт 5.7. Пункт 5.7. Вибрация. 1. Следующее. Ионизирующее излучение. Пункт 5.10. Вот он здесь у нас находится. Единичка. Микроклимат. 5.11. 5.11 находится здесь. Здесь у нас есть значение, значит уже ничего не ставим. Общая оценка труда, условия труда неинтересна. Так, что мы получаем? Дополнительный отпуск, раздел 2. Дополнительный отпуск, 1. Что еще? Доплату за работу с средными условиями труда. Доплата, 23 пункт. Есть. Также он у нас подтвердил список номер 2. Где у нас список номер 2? Вот здесь он, единичка. Итак, проходим все наши... Профессии. Опять выделяем профессию. Обратите внимание, как быстренько мы выделили ее. Скопировали, вставили. Следующее. Ионизирующее излучение. Пункт 5.10. 5, 1 Так, микроклимат 5.11. 5.11. Вот он. Есть. Что мы получили по компенсации? Дополнительный отпуск за работу. Где у нас дополнительный отпуск? Правильно. 21 графа. 1. Что он еще получил? Сокращенную продолжительность. Супер. Единичка. И сокращенную. Ага. И доплата за работу среди условий труда. 0.1. Есть. Также он подтвердил свой список по пенящим, текстильных текстильным производств. Сварщик. Прикольно. Есть. Единичка. Побежали дальше. Выделить. Вставить. Микроклимат. 5,11. Единица. Тяжесть. Какой пункт тяжести? 5,14. Есть. Один. Так. Есть отпуск. Есть доплаты. И список 2. Отпуск. Доплаты. Что мы там имели? Список 2. Упал. И последнюю. У нас две профессии. Вставляем сюда. Шум 5-4. Один. Микроклимат 5.11. 5.11. Один. Так, отпуск, доплаты. Сюда идем. Отпуск и доплаты. И последнее. Есть. Копировать. 5-10 инжерующие излучения. Делать 5 10 Вот оно. 1. Микроклимат. 5-11. Есть. Что мы еще имеем? Опять же, отпуск и доплаты. Приносим сюда. Отпуск, доплаты. Все. Теперь Спрашивал наших кадровиков, сколько здесь работает человек пишем рандомно 3 3 3 3 3 там где пусто обратите внимание ничего здесь не поменяется от того что здесь поставили вы что-то в пустые ячейки ну, лучше конечно их не заполнять из них женщин ну допустим здесь будет 2 и здесь 2 обратите внимание все заполнено вам остается только данные перенести в свой отчет два условия труда. Согласитесь, это намного быстрее, чем сидеть, каждую карту смотреть, а тем более, если брать непосредственно с модуля электронной формы. Последний шаг – это получение информации о количестве работников, Работающих по данной профессии в данных структурных подразделениях. Самое простое из них это выделить вот эту таблицу. Вот до сюда. Файл, печать. Выбираем допечатать выделенный фрагмент. У нас получается две странички. Две странички распечатали отдали кадровикам они должны будут внести вот эти данные. Сколько строительно-монтажного управления номер один, строительно монтажном участке номер один работает, производитель работ, вот сюда они вносят, и сколько из них женщин. Заполняют они эти данные, передают нам, ручками вносим. Остается только наш Отчет два условия труда. Вот в эти строки под номерами внести вот эти значения и, соответственно, вот эти значения. Что делать, если количество работников больше, чем здесь ячеек? Все довольно просто. Выделяем целый столбец и нажимаем «Ставить». Ставить столько, сколько нам необходимо. Все формулы здесь будут дальше работать. За исключением, конечно, вот этой. У меня ее не получилось сделать, поэтому нам нужно взять, выделить ячейку. Там, где будет нолик. Подвести к правому нижнему углу, что получился крестик черники И протянуть ее вот так вот на все новые чеки и оно как видите все работает да вот и все вот в принципе и все что я хотел рассказать по заполнению раздела 2 и 3 отчета 2 условия труда работа конечно муторная но благодаря моему скрипту она пойдет у вас намного быстрее я так надеюсь Конечно, каждый сам волен выбирать, какой способ использовать. Но я считаю, что при больших объемах данных получение данных для второго и третьего раздела с помощью скрипта и экспортирования файла из модуля электронной формы поможет вам сделать эту работу намного быстрее, а данные получить точнее. Всем удачи! Не забывайте подписываться на нас ставьте лайк, до новых встреч!